Дорогие юные мужичары, сегодня мы снова играем на Бебраграде. Я зашел записать ночной выпуск. Я не знаю даже, что из этого получится. Может быть, я буду администратором. Может быть, случится что-то. Может быть, я просто в молоко запишу этот материал, и вы его никогда не увидите. Но сегодня я не буду пользоваться вось чатом по назначению, а буду в него свистеть. Это очень странно звучит, но все же. Посмотрим, как люди будут на это реагировать. Я уже зашел со, со своего фейка аккаунта особо я не пытался маскироваться но думаю этого будет достаточно чтобы меня ребятки не смогли рассекреть илюшка навальный кажется мне знакомым персонажем возможно я увидел на каком-то другом сервере на котором я снимал ролик стоит зайти да, в менюшку и посмотреть что там вообще новенького сам делюкс кейс но он называется Summer Deluxe Pack. Это летняя вариация Deluxe Pack, в дополнение к которому идет скейтборд и аутфитер с керамбитом и шапками. Ну, включает в себя, естественно, Deluxe навсегда, керамбит, все шапки, дубликатор, аутфитер и скейтборд на месяц. Ним Тичкин, друг. У тебя, ребят. Кто свистит? Поместить не нигде. Зачем вы свистеете? Неадекватно что? Свистейте, вас просто Вот три вход не меняем. Перестаньте свистеть, пожалуйста. Че вы думаете? Опишите меня об них. Я тут... Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Мне придется с вами выписать штраф А, да, вот ты нахуй со своим штрафом, блядским ну, Да, Так, не мне нужно это тем. Так, да. я не брал, я а не вам возьму? Так на месяц еще убегать, Так, я вас сейчас удалю. Да идите вы нахуй с этим штрафом. У этого нормально вот этого челликса. Это ломайте это, ломайте это, это не легал. Полиция, это не легал! Сука, я разорюсь после этого ролика, отвечаю, у меня год денег не будет, блять. Итак, ребят, на экранах вы у себя наблюдаете абсолютно полную ебанину. По факту, я не сделав ничего такого, что нарушает закон города или же какие-либо правила сервера, я получаю шокером по морде, а также меня заковывают в наручники, непонятно почему. Кто-то напишет в комментариях, ведь полицейский сказал тебе не свистеть, но если он мне скажет не дышать, шо мне задержать дыхание до тех пор, пока ему не надоест или что? Что делаешь? Ты мне твой Ты не все... Порочи, мне это надо Стой, Сейчас открой, А он не зайдет. Постой, Я вот это бью. Хватит бить плиту. Я вот это бью. Хватит бить плиту. Она Все, я Так открыл, так и закроешь. Блядская так Стойте, стойте, стойте, стойте. Так куда, блядь, стойте? какой блядь стене ты че-то изданутый совсем нахуй что ты? да что вы делаете? ну все дальше постреляли блядь это за пиздец! За что меня, блядь, убили? За то, что я свистел? Чё, совсем пизданутые? Я сейчас профессию админа меняю, персонал, и улетаю в админ-зону. Я в рот его ебал. Крутой. Тп типа к себе. Фритилы! У тебя подбуждение сделали. Это самое что ли? Что то свистишь? Ну, в общем-то, я... сейчас подбуждение сделали. Фрикилл. <рекл> боже. Что боже, блять, я тебя фрикилл пиздец на человека который свистит, Кстати, кинулся там... с автоматом, блять. В больнице, чего мы стоим. Сухай бебру. Слушай, вот будешь, вот будешь свистеть, вот я возьму, вот видишь, кого, кого я плачу, Я как в дам. Я все еще не понимаю, почему шкалаебов горит с того, что какой-то чел по-особенному немного использует голосовой чат. Я даже не спамлю какие-то звуки, я не занимаюсь микспамом и прочим, я просто свистел в микрофон. Если подгонять это под РП, то я просто ходил по городу и насвистывал какую-то мелодию. В данном случае он нарушает фридамаг. Ты а я тебе ебало прежде. сломаю розыку Поли... Понял. Понял. Ну всё, чёрки, я, О, давай, давай, давай. Угрозы будет, даже... от тебя пошли. То есть, по его логике, он может абсолютно спокойно на полицейском ходить и угрожать гражданам-убийством, а боссы еще и показательно начать их бить. Но как только в его сторону прилетает хотя бы словесная ответка, то он тут же незамедлительно заковывает в наручники, а также закидывает тебя в тюрьму. Просто вдумайтесь, челу не понравилось, что я использую голосовой чат немного по-своему, никому при этом не мешая. Именно поэтому я ненавижу долго боебов школьников на полицейских профессиях они просто не знают как на них играть для них полицейская профессия это типа тот же самый бандит но с погонами который может делать абсолютно все что угодно чуть ли не грабить граждан в открытую прикрываясь тем то что он сотрудник полиции я. Стой, я стал Копать, ну не давай. Восст, блять, Короче, Понимаю, О, сам. Опа, почти. Что ты, блядь, хочешь? От меня? Да. Вот ты попал. Куда? Куда? Восок. Ага Фрикав А как мне его найти-то, теперь? Что это за бред? Вот меня арестовали, цена залога 38 А, так он ливнул, бля Где лифт прописан? Ничего-ничего, 10 часов бановых. Очевидно он понял, что он сотворил хуйню и думал, то, что лиф сервака его спасет. Если ты во время игры нарушил какое-то правило и решил ливнуть с сервера без разборок и без наказания за то нарушение, то тебе еще приписывается наказание за лиф, а это 10 часов бана. Исключения, конечно же, существуют. Например, у тебя просто вылетела игра, и ты по-быстрому перезаходишь на сервак и объясняешь ситуацию администратору. Господи, боже, ёб твою мать, что же на этот раз спросите вы меня? А я вам отвечу. Вот эта вот стрельба, она продолжается очень и очень долгое время на момент записи. В одном из дверных проемов застрял entity, который невозможно удалить обычному игроку или же администратору. Здесь требуется вмешательство создателя. Вместо того, чтобы просто несколько раз написать одному из создателей об этой проблеме, ребята стоят и хуярят эту плиту из автоматов и пулеметов и попутно также рассказывают в чат, что у них уже 5 обоим ушло и они все никак не могут ее сломать. Как видите, смена имиджа, нового. Макдональдса все-таки повлияло. Ладно, отставим мой встратый юмор. На протяжении всего этого времени эту плиту стояли и херачили госпрофессия, а также метаварщик. Метаварщик использовал оружие, которое ему не полагается по правилам сервера, что является нарушением правила нон-рпган. Ну а госпрофессия, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности полицейского, охранять город, проводить рейды, обыски и так далее, он просто стоит ебашет плиту на протяжении 10, а то и 20 минут. Ну типа серьезно, даже камчас начался, его все равно это никак не побудило пора по профессии. Голосуйте за увал. Лао, гений мысли. Вопросительный знак. и Молд. Ну давай, давай, расскажи. Сейчас я приду посвящу. Я старый соловей разбойник. Мне вообще до пизды. Нахуй бы ты не пошел. Вопросительный знак. Оск. Видимо. Это не... Оск. Это вопрос. Это оскорбление. Это вопрос. Дальше что? Загуглите. Хорошо, оскорбительный вопрос является оскорблением. Неважно. Давай к делу. Дальше что? Помолчи. Меня всегда удивляла логика таких долбоебов. Они сначала подают на тебя жалобу, то есть хотят, чтобы ты пришел в админзону и объяснил, почему ты сделал так-то, так-то. Но как только тебя тэпают, они либо тебя хуесосят, либо начинают говорить тебе, чтобы ты заткнулся. Навязывается вполне себе справедливый вопрос. А что я тут тогда вообще нахуй забыл, если какой-то чучело пытается заткнуть мне рот, которая сама позвала меня на разборки? Не буду. Я на жб. Ты все сказал своими действиями. А я подал жалобу. А в чем суть жалобы? Я содействовал решению бага На прямой связи с Юрой Вместе с админом Мэтт Гаара Стрельба по плите около 20 минут Не содействие Нам пришлось это сделать Чтобы проверить Да никак не ломать да, то есть то, что ты выпали уху тучу магазинов в нее, это вообще тебе не дало никакой информации о том, что ее невозможно сломать. Ну а тебя просить, Вопросительный... что я знак. Стоп, а какая причина да? То есть то, что она не улетела с трех плюс обоим пулика. А если в РП ситуации я помогаю тебе человеку. не дало инфо о том, что она не ломается? Чем а почему там ты там не там уволишь половину не полиции? Половину состава все же стреляли. Вот именно меня надо уволить. Гений а не дат вот захотел. Какая причина, думала, И Че дальше? Он ну, болванит получается. возле плиты. Ты вообще в ком час должен быть дома. Нахуй мне домой идти, если полицейский не следит. причина был А нахуй мне домой идти, если полиция ебланит? Слушай, и ничего не сделает. Расскажи, Потому что обязан. Не товарщик может носить М4. Я же сказал, нет, не может. Ну, нарпаган. 30 минут. У вас. Решай Оск, надо подтвердить В смысле надо? Да, подтверждаю Меня оскорбили Наказывай Чем же? Вопросительный знак Своим присутствием И тем, что с тобой приходится говорить Рассмешил 25 минут, 1, 1, 2, 3, 2, 2, Дорогу. Микротелка, бля, это моя бывшая Такая же мелкая и бля Каким образом вы решали вопрос? Вы стояли, хуярили плиту Вы рисали сервер Погоди, погоди, я занял Или пропы настраивали Да Её нельзя расстрелять Это вроде как все знают да. Пытался расстрелять Вы Кого? ребята, видимо, охуительно тупые Потому что не поняли себе... Что с пяти плюс обоим пулика она не ломается. Смысл дальше стоять хуярить. Заметав сейчас... с М4. Погоди, погоди. А, то есть ты забанил его за то, что он плиту расстрелил с М4. В ну, руках было. Ну, ты его за это забанил, правильно? Да. Окей, ладно, рп оправданный. Итог жалобы такой: все мои наказания, которые я выдал, были оправданы. Но есть один нюанс: Далюкс администратору, нужно просто говорить, чтобы он сам себя банил, поскольку я его сам забанить не могу. Или же только вышка, или он сам. Якут, который присутствовал на разборках, дал мне предупреждение и наставление больше так не делать. Но дальше становится только интереснее. Вот этот вот самый последний человек, который подавал на меня жалобу, он отсидел свое наказание, выбрал профессию мента и решил меня задрочить и подать на меня жалость бы ответную. Ладно, ладно, нет. Ну вот все Товарищ гражданин, закрывайте дверь. Вот а уходят ходят всякие. доебется да, да? Стоять лицом к стене – это приказ. Один, два, три. Вниз. Лицензия имеется? Да мои ролики не столько про разборки или какие-то срачи, сколько про правила Dark RP, на котором мы с вами все вместе играем. Поэтому вот вам хоть и незаконченный, но пример того, как идет обыск человека, у которого куча оружия, но нету при этом лицензии. При обыске на оружие у меня его было найдено ну просто немереное количество. Калаши, эмки, пистолеты, ножи и так далее. Полицейский, естественно, попросил показать лицензию, которая разрешает носить такое оружие. Поскольку у меня нету настоящей лицензии, которую я бы мог получить у мэра несколько ранее, я показываю фейковую, через ми и ролл с помощью слэш ми» я достаю из карманов лицензию и показываю а с помощью ролла я заключаю ну скажем пари с игроком который меня проверяет на подлинность этой лицензии и подлинная она или нет решает как раз число если выпадет у меня больше число значит она подлинная если выпадет число больше у мента значит она не настоящая а я улетаю в тюрьму покажите М и достал и показал да, да, да, лицензию. Роу. Вот хулиган у что ли или как? Не мешай людям искать, что у произошло. Еще. Лаок откатывай. Думаю, Лаок, у ты тебя нет настоящей лицо все. В смысле, откатывайся, чтобы в отличную жизнь. Ну, наверное, на жизнь. Лаок, я почему? Видите, ну ладно, видите, я тоже скоро буду совращать контору. Лао, пиши, что долго мы поддельное. Лао, а каково ебет поддельное или нет? Лао, кидай ролл. Лао, правила команд. Лао. Правила команд. Лао, команд. Кидай ролл. Лао, кидай ролл. Лао, переделывай мы. Причин, почему он захотел откатить конкретно мой ми, я вижу несколько. Самая простая из них, ему просто захотелось до меня доебаться. Вот мне просто вот поделать мозги. Но по факту это вообще не причина, потому что отсюда уже вытекает вторая якобы причина. Это то, что у меня слишком высокий ролл, потому что ролл может быть либо единица, либо сто. это абсолютно рандомное число в этом диапазоне. Мне выпало неплохое число, и я имею хорошие шансы уйти отсюда безнаказанным. Ну а ему, как человека, который только что отбыл свой бан от этого же игрока, он не хочет проигрывать ролл еще раз и обсираться уже во второй раз с одним и тем же игроком, и он хочет выиграть этот ролл. Естественно, такое число ему не нравится, потому что, возможно, он может просрать этот ролл, и поэтому просит откатить, объясняя это тем, то, что мне неправильно прописано ми. После этого он кидает на меня жалобу за то, что я неправильно отыгрываю команды. Но при этом, нарушение все же опять на его стороне, потому что я уже кинул ролл, и я нормально прописал свой ми, а он так этого и не сделал. Лаок, что там тебе непонятно? Он просто не хочет, чтобы у меня высокая часть, выпало вот ему это и не нравится просто очевидно это обычная условность лицензия поддельная Ла или же нет? откуда ты взял настоящую лицуху лаок из жопы лаок кидай ролл блять откуда я еще могу я взять сука у меня поддельная катя в хуй разница мне по факту вообще нет не пишется блять Лаок меняй МИ. Лаок кидай ролл. Он огнали тот играющий команд. Еще раз он подал на, на меня же, был ебанутый совсем. 2,4. Лаок жду корректный МИ. Лаок жди. День. У вас опять У у него 2,4. В чем заключается? Я показывал лиц. Да, он написал то, что... ...прописал. Что, вот, но ему лицензию взять нет, куда он должен поставить... ...м. И, поставить и достал, и показал лицензию. Да, да. Вот так. Собираю. Вот, я Слышишь? считаю, что он нарушил правила... ...гинял ...запрещается использование командных ну, действий, поэтому... которые ваш игровой персонаж не смогут. Он бы не смогут. ...зацензию непонятно отдал. Её? Её нет. Я хотел бы попробовать его поставить. Я... я его сказал, отказывай через влог, и напиши, я что достал поделку. Нет, ты должен был у нас. Тебе нет. это и так понятно. Туда я откуда-то, он, он достал, не знаю, там МРВ присаживание. Ну, так это -э -э -э, точно был кинуться, потому что он не сможет достать на стоянии, понимаешь? А он отыгрывает, потому А что он достал того, Достал лицензию, Не настоящую да. липовую. А лицензию. просто лицензию. МИ достал поддельную лицензию. Вот так. И кинул ролл, который покажет подлинность. МИ достал поддельную лицензию. Я а ты ролл считаю, заигнорил. Что... А, кстати, это, по-моему, тоже. Знаешь почему? У. Потому да, что 2, у, 2, меня 60. Нет, у меня 63 выпало. Закрывающая круглая скобка. Слушай, у него я не вижу ничего, а вот у тебя 2,4 и Как? вижу. Потому что ты проигнорил. ха ха ха Он достал настоящую лицензию или или просто лицензию? Лицензию. Достал просто лицензию. Какую? Подожди, если. Я просто достал лицензию. Оно утверждается как истинное. Если М и достал, тензию, и показал лицензию. лицензию. Он достал, показал лицензию, как писан. Да. Может быть липа, да. может быть подельная, настоящая, если так не работает. работает. Блин, не Максим, Максим же ты, ну, не нужен, ну не расстраивай нас. Не разочаровывай, первый день Не надо, ты вот, первый вот день серьезно, стоишь. не надо сейчас. Я еще не стою, меня еще не Поставил. Ты сходишь, Я ты тебя только я сегодня оставляю сюда. Ахвхвхх, ты обиделся так на бан. бан. Что решил доебаться? Почему? И опять усрался. Ну я не знаю, кто -за тебя за это банит, а Ты да. так хорошо отвечал на ситуацию. Да, да я понимаю Почему сейчас ты сейчас? Я... ты? что я за это, страдал, может. это не Я первый раз стоял на опере. Я и тоже слетал что? по фигню, потому что мне сказал Адм. У него два, четыре, он доебался с целью зарезть. Ты встал на хороший. опера, Магара. Ты да, встал на опера, да, ты прекрасно да. должен знать и помнить, то, что там написано у нас в правилах. То, что администратор вправе вас выставать из РП-ситуации во время шаула. Нет, я не про то. Там написано, черным по белому. Ребята, до кого он теперь доебаться хочет? Может, я просто потерял не про это пытаюсь сказать. Я пытаюсь сказать то, что мы и нашу организацию закончились. Правильно, ты жалобу кинул на пытаюсь меня, здесь. блядь, естественно, не закончится. Духай бэбру. Да. Так, да, жалоба, твоя. Да, абсолютно. Так почему ты докопался? Так что, я... блядь, ему не понравилось, я что я не тот просто... мин написал. Он в итоге застопорил это. В этот момент он кинул жалобу. И теперь он недоволен, что его жалобу, блядь, приняли. Он как адекватный, нет? Идите кто из ЖБ Ладно, короче, я понял. Что я понял, бля, это... виду, ты понял, блядь? Ты это попросил я кинуть тебя. Я сейчас ми. объясню. Я сейчас объясню. Я просто имел в виду то, что мы как бы не закончили нашу ситуацию. И я бы потом, если бы я бы кинул рол. то тебе сказал то, что. Так да, да. А кто тебе виноват, что я тебя Потому просил кинуть рол, этим... ты его не кидал. Тоже верно. А, уже верно, типа, а как ты так быстро переубедился? Ну я про. Ну, не, просто администраторы сказали, что я не проклятие Да тебе только что доказывали, пока я просто стоял свистел, блядь, То, что не прав, это вообще в душе не ебало. Марс успеешь еще посмотреть. Разберись же Б. Почему? Я ж не стал оправдываться что дальше? Это не является мне я я не прав. Я не знаю, бы нет. на то, что было что вот это то, что нужно было переигрывать, это было необходимо. Я тебе достал, пока. Ты сказал лицензия есть? Говорю, да. Ты говоришь, показывай. Я показываю лицензию. А то, какая она правильная или неправильная, рабочая или нерабочая, это роу как раз. Я кинул ролл, ты его не кинул. В итоге ты на меня кинул жалобу за 2.4, за игнор. Как игнор работает с твоей стороны? ну так, рулобус с его стороны, а не с моей я стоял, ждал, пока он кинет ролл у меня в чате влог, а в влог прописано прикол? несколько раз то, что я прикол в том, что ему не понравилось что я не уточнил, какую именно лицензию я достаю да, а, что, вот ли? это мне Эти не понравилось якут <свист> понимаешь, он подходит, говорит станьте лицом к стене, это обыск обыскивает, находит оружие, спрашивает если у меня лицензия, я говорю, есть он пок говорит, показывай я достаю через ми, показываю просто лицензию не подписываю какая-то лицензия или что-то еще и кидаю сразу же ролл все, жду, пока он кинет ролл В итоге он говорит, откатывай Я говорю, типа, с какого хуйя, откуда ты лицензию достал? Я говорю, из жопы достал лицензию Кидай ролл Потом, дальше, ему не понравилось то, что я не указал, какую конкретно лицензию я достал Поддельную, неподдельную Ну, типа, это, это и так, очевидно, что я пытаюсь поддельную лицензию достать, кидая ролл Если бы у меня она была и над головой было написано Он бы просто сказал, покажите лицензию Я бы показал и, и, и разошлись А поддельная она или нет, выясняется как раз роллом если у меня ролл бы получился меньше, чем у него, то да, поддельная лицензия идешь нахуй. В итоге я ролл кинул с 63 число, ему не понравилось то, что, видимо, у меня число уже достаточно такое высокое выше. Потому что для ролла это редкость, когда нормальное число вылетает. И он попросил откат таким образом сделать. Не твори хуйню. В смысле он оператором стал? Как? 15. Мне его сегодня приняли. Там другой человек. Мне набор а что за человек Жигеп. за набор? Отвечает он под спидами. Ну, я и плизер. Отключите нахуй плизер у интернета, пожалуйста, Чем он делает, вообще не понимаю. Нет, смотри, этот человек, он был модером один раз и был опером. Он, в принципе, правила знает хорошо. Разбирает жалобы хорошо но за РППО он творит фигню, вот в чем фишка. Вот этот вот тип? его главная проблема то, что да, в принципе он хорошо жалобу разбирает. Так, а но нахуй иногда меня заносит. на тогда играет за РППО раз... если за РП его заносит. и как он вообще стал админом? Это же вроде бы прописано в кодексе админов. Да. Ну типа кому он не я успел говорю, стать админом? Набор он, он... проводил не я. Он еще до сих пор делюкс админ, он хуйней страдает. Там же и так это прописано. Инжигер должен был писать юри Хотя, в принципе, Юра спит. Он даже Мне, зарплату я, не блядь, отмену сделайте, отмену. Отмену. Типа, Галя, отмена. Отмену? Галя, отмена сделайте, нахуй, отмену. Пусть он будет Слушай, на Слушай, попросить. Ну че? Поставить меня на оперку все таки Чтобы ты вот такой хуйней по отношению к другим страдал? Я конечно обосрался Тебя один раз заджалил Знатно За нарушение правила С подливой Ты до этого момента ну, ты слушай, не признавал то, что как ты обосрался Ты просто обиделся и начал пытаться доебаться на РП-профе А что бы изменилось, если бы это был не я? Что бы не изменилось? Ты бы просто заебывал челик Было обидно Ты бы просто чела заебывал и все Ты бы тупо человека душил, он бы съебался нахуй сервера Хотя тебя реально за дело заджалили в самом начале. Но сейчас это выглядит тупо как оправдание и вот то, что происходит в видосах Артура после того, как э, ну, скрывается то, что это Артур. Типа нет, прости. Это сейчас тоже что... Он пока не перестал свистеть, он особо и не был против того, чтобы жалобу заканчивать. Он топил за то, чтобы мне наказание дали за неправильными. Как это работает? Нет, в конце я уже, ну, того как ты так говорил я просто тебе просто якут намекнул тогда ты успокоился тогда ты видимо уже что-то понял нет даже когда я когда я правда не понимал ты когда я говорил с РП, а РП уже уже бы не было Все. ты на меня жалобу кинул брала. во время РП процесса удивляешься тому что тебя забрали с РП процесса нет я не удивлялся просто я ну, имел ввиду то что мы могли ее закончить если бы не так быстро а чё, это плохо, кто жб быстро принимает или чё? Нет, нет, нет, я не в коем случае. Да нет, это просто обычная нормальная практика. Как только что-то интересное вскрывается, все такие сразу удивленные лица делают в этот момент, и все. И они охуевают якобы от происходящего. Да нет. Да нет, да-да. Короче, тяните. Блять, успеете посмотреть. Типа мне никакая жалоба нахуй была не нужная. Я просто писал, кидай ролл и всё. Ролл кинул. Выпал ему больше, я бы сел в тюрьму, и как бы похуй. Но он хотел жалобу, он жалобу хотел, но я получил. Блять, просто зашел на сервер посвистеть, называется. Ты можешь и пропу данклаак? Нет, нет. Итог такой, он не был снят, он не был отпидорашен словесно, ну потому что он, как и другие игроки в моих роликах, он просто нарушил РП правила сервака, а не админские правила. Если кто-то не заметил, то в прошлых роликах было видно, что администраторы пренебрегают админскими правилами, нарушают их и просто всячески обузят админку, за что они, естественно, отлетали, за это их, в принципе, их уисосили. А этот случай, ну, скажем так, профилактический пропиздон. Вы что думали, на этом ролик заканчивается? Да, нихера подобного, у меня накопилось много материала, об этом я писал в телеге, так что смотрим. Хватит свистеть. Хватит свистеть. Когда вы перестанете свистеть? Логос. Дамаг. СБГ. Я буду свистеть до последней капли подливы. Пойдем. Насвистел на бан. А нах он меня дамажил-то несколько раз, я не понял. У него тоже фридамаг. Нахер он дамажил, я не понял бебру. Уже двое отлетели, я молча вообще играю Я просто насвистывал какие-то мелодии и все А меня начали пиздить Что совсем дебилы, блядь. Сейчас что нибудь еще какой-нибудь гений скажет А нехуй свистеть вообще с на месте, блядь. Он в Давай Тысяча, и мы расходимся Ок Ты быстрее Не надо писать. Тысячу, блядь Хуяво вам Все, спасибо Почему? Давай. На бегали. один грабите. Бомжи. Бывает. Чё? Ёб. Я одного из них прирежу, нахуй. Я прирежу, блять. Я его ёбну. Как тебя дела? <музыка> а это круто. А ты про надо свистишь? Смотри. Смотрю, давай. Во. Что? Я нашел себе друга. Блин, высокие ноты ток беру. Эй, Куса, Серпом, можно вас крой взять? Лицом к стене. Нелегального оружия не найдено. В ком час не дома. Табачная, ну табачника я не буду трогать нахер. Я домой бегу, вот мой дом, вот, в подъезд, в подъезд бегу, Мари. может, мне меня Ну, давай, давай. Наглядная попытка сбросить хвост, чтобы убежать. Если бы я остался за дверьми, то он бы спокойно убежал на крышу, а оттуда уже куда глаза глядят. Может, мне провести серьезно? лицом к стене причина какая я пришел вы тут не живете а вот и вторая попытка сбежать но он все же одумался и развернулся это мой друг лицом к стене Чел пытается увернуться от двух вооруженных полицейских, которые хотят заковать его в наручники. Ну да, действительно, все так делают каждый день. Я рассматриваю два варианта нарушения, а именно фир-РП или же нон-РП. Ребята, в комментариях ваш черед. Напишите в комменты о том, какое же вы нарушение приписали бы этому игроку. Да что ты творишь? Я друг его. Один. Два. Что? Три. Один, два, я стою. От... Проблема? Хули ты что? убегаешь тогда, ты, блядь, придурок. Да, я могу и так убрать. Нет, ничего, сухой. А, за что, причина какая. Я пришел домой, в чем проблема, ты? Я в доме. Ломался чужой дом. Давай. Всего доброго. Я ему даже еще отчитать, yeah, yeah. сука, успел. Он настолько тупой, что не понял, блядь. То, что нужно просто стать лицом к стене, а не пытаться убегать из-под наручников. Что за дебил, ей, -богу, блядь. Стой. Вы во время комчаса у меня дома можете, пожалуйста, проследовать домой. Слушай, Ну, пока единственный... Ну, может, поблажку все-таки мы сделаем. Фу, нет. Ребят, внимание, этот дебил, который подпездывает неизвестно откуда, как раз-таки тот самый чел, которого я посадил в квартире. Он сидит и из тюрьмы открыто провоцирует меня на то, чтобы я ему что-то сделал. Ну или же просто хотя бы начал с ним собачиться. Чем он конкретно недоволен, я, если честно, до сих пор не понимаю. Он сидит и вкидывает все эти провокационные фразы, находясь в тюремной камере. Он знал, кому он все это адресовал, а каким именно образом, я сейчас вам объясню. Я находился неподалеку от него, и, соответственно, все мои сообщения в текстовый чат он видел тоже. Нет, ни хуй. Ну ладно. Фу, душниво, душнева, фу, душнева. Фу, душнива, душнева, душнева, фу, фу, душнива, душнева, душнева. Блять, серьезно, сука. Остановись, блять, идиот. Сука, да что за дебилы? Я в ахуе, просто, блядь. Ему, блядь, говоришь, стой. Ну, ну, стой, просто, постой, подожди, пока я тебе пропишу нормальный, блядь, срок. Я тебе в итоге выдаю за феррб. 30 минут. Красавчик, блядь. Долбоёб. Блядь, просто в ахуе. Что, блядь, за идиот на Итане бегает, там что-то про душнило, говорит. Я не понимаю, зачем он что-то срыгивает а вот оно или он тут где-то был щеду <регулирую> с него пошел сука я ж тебя посадил на максимальный срок я ж могу над тобой блять издеваться свободу чего О! че ты творишь дыши ты шешь ты ч делаешь че ты творишь ты Молодец, жалоба себе заработал. Ты чё там говорил? Ты чё там говорил? Чё? Ты душный, что ты творишь? Чё делаешь, чувак? Ты чё делаешь? Ну, молодец, жалоба себе нахватал, хорош. Да, бей, бей, бей, бей. Чё, ты мне расскажешь, что это дело? Будешь знать, как пиздеть. Секунд, а? держал, Привет, ребят. Да, Итан и сказал типа ты чё душнивый сюда этот заходит к нему в камерах начинает его бить когда тот не даже не пытался выбежать из камеры я отыгрываю роль Капа пару все КФК если бы он оскнул вот этот и то было бы все приемлемо типа но он начал убить когда просто назвали душнивый фиг пойми, пойми в каком смысле это могло быть сказано В жизни я так не поступаю, потому что я не коп в реальной жизни. В принципе, может, я его тэп смысл от него, если он уже показал. Помимо вот этого арестованного придурка, на меня подал жалобу еще другой игрок. Там я реально сотворил хуйню. Я просто убил человека, который не слышал, что я просил его остановиться. Он от меня бегал, бегал, бегал, бегал. Я писал в текстовый и не мог за ним угнаться из-за текста. В итоге я прибежал и убил его. Эй, народ! Эй, тебе еще раз выебать! Мы разбираться будем, нет? Здорово, еще раз. Я вернулся. У меня ФК кончился. Спасибо, mm. что подождали. Теперь можем продолжать. Возможно, фрикил, я реально там переборщил с фрикилом ситуация. Я это признаю. Но насчет фридомага, э, если вы это обсуждаете, mm. правильно? Mm. Ну смотри, я задерживаю на улице человека. Потому что он не дома во время Камчаса. Половина срока прошла, он бегает по ПУ, пытается от меня убежать, я его заковываю. Вот. Хочу ему прописать срок, два раза мне не получается. Я говорю, человек густой, он не слушается меня. И я его в итоге, конечно, расстреливаю, прописываю ему в ФРРП. В этот момент, когда я это все делаю, он сидит из камеры своей и намеренно подпездывает конкретно мне задушнил он знал то что это я потому что я в чате писал когда у меня человек спрашивал может и мол ему поблажку сделаем другой сотрудник сбг кажется я тогда написал типа нет нахуй и он увидел что это я писал потому что он очень близко находился это самая крайняя ближняя к дороге камера он это видел и он намеренно меня вот этим самым провоцировал полицейского я не то чтобы повелся на провокацию я сделал то что сделал бы любой аб абсолютно мент который имеет какие либо права или же привилегии а в отношении какого-либо заключенного зашел и отмудохал его нахуй палкой смешная ситуация ну ладно только я не понимаю что ты удивляешься Че, что, чем ты недоволен что тебя за дело для, для меня это сплошная ситуация в принципе, ему ты чё, впервые сказать? слышишь о том, что есть полицейский беспредел или что-то в таком духе? Или просто ты впервые пиздец. его на себе испытал в игре? А, пиздец. Ну ну типа он обиделся потому что я его задержать это за он э, мне бежит по тоннелю который ведет на детскую площадку ближайшую к цементу э, выбегает через тоннель говорит вот я бегу домой сейчас покажу где моя квартира можете меня даже проводить я его провожаю он берет в э, общаге передо мной двери на намеренно закрывать чтобы убежать в, в конечном итоге я раз быстро открываю за ним забегаю смотрю он заходит в квартиру вижу уже то что квартира он там не вписан даже как житель я вижу там Фармилу в, э, в этом, во владельца Я смотрю Тем там какой-то Я там смотрю там помимо него и, и Фармилы Какой-то еще обалдуй стоит думаю Ну хуй с ним, может быть его реально приютили Но этот на рандоме при мне забежал Говорят, что это его квартира Ну наеб Я пишу ему то, что его нет во владельца Я ему говорю, лицом к стене встаньте Он э, сначала вроде бы хотел вылезти в окно Потом он передумал, слез Я говорю то, что он не дома во время Камчаса Не у себя дома, а просто к рандомному телу забежал в квартиру. И начинаю его заковывать. Первый раз, как я его заковать пытался, он взял специально, отбежал в сторону. И не дал мне заковать. Хотя при мне еще был еще один сотрудник СБГ. Или не СБГ, просто мент с П-90. Почему ты его не испугался и начал бегать туда-сюда, я не понял. Дальше. В принципе, ты ему накинул нарушение. Ну дальше, дальше. Я ну, его беру, заковываю. После того, как ёбнул его шокером, чтобы он угомонился и не бегал туда-сюда. Я его ёбнул шокером, заковал и выдал ему максимальный срок из-за этого. И его вот это вот задело. Он запомнил это и только увидел мой ник и начал меня провоцировать. То есть у него по факту ФРРП, которое я все таки хоть как-то предотвратил, и еще у него провокация. Я поэтому и спросил у тебя вначале, тебе провокацию накинуть? Я чё, блядь, на дебила похож? Или я вообще? не помню, что было последние 15-20 минут назад? Он, по-моему, сдох. Я буквально сейчас не, пока нет. за пивом бегал, что? я, слушайте, я, я вспомнил соглас... всю эту ситуацию от и до, почему он развеёбывался так. И я вспомнил то, что я рядом стоял с, с его пиво. камерой, да. Я стоял на улице, он сидел в камере. Но он по чату увидел, что это конкретно я говорю, и конкретно моя говорилка издает звуки. Вот он решил меня провоцировать. провоцировался, получил поебальнику палкой. Ч-то удивляешься-то. Смотри, а стой. А как он мог узнать то, что это именно ты? Ну ты, ты, ты у него спроси, <говорит> он же чат видел, когда открывается, когда кто-то пишет. Он тебе сейчас скажет, нет, я не знал, не знал, просто так про это провоцировал. Но факт остается фактом. Он спровоцировал, он знал, кому он на что кричит. Если он будет сейчас отнекиваться, то ну, это будет ну, не, не очень круто, тем более для него. Загнали. <говорит> Разъебанный. <говорит> Сука, я так на улице вышел, я иду, я думаю, бля, ч я же это до такого ишь. сделал? Ч ж жаль, я его жаль, пиздить что начал? Что? Потом раз вспомнил туда-сюда, он выебывался, то, что его посадил, я ник вспомнил уже даже человека. Я поднялся, убедиться, что это он. Ну, баньте его, вы жалобу так приняли, он. вы разбираете ее с фрикелом, я согласен, накидывай мне, может даже максималку. Я все равно потом ливну сейчас после выдачи срока. Давай ему сначала выписывай, что ему полагается. Он, он жалобу кинул, в итоге. Шесть, его все в него прилетело обратно. В итоге его задушили. Карта из Уна просто. Реверс, блядь. Накидал я ему реверсов после того, как на улице вышел свежим воздухом подышать. 30 минут 1 на 4 плюс 1.29. Ну ему. Ты минималки, короче, накидал, да? Не, ну что? Его и так задушили. Ну и нахуй его жал... все равно. Я не, не собирался его прям душить, чтобы максималки выдать. Ну, ну так все получил. Он получил максимальный срок в тюрьме. еще потом по ебалу получил, блядь. Ещё ему максимальный срок бана давать, ну ну его нахуй. Ну сука, ну зачем душить пацана? все теперь выписывай мне максималку за, за фрикил. Он меня просто тогда выбесил очень сильно, я за ним, понимаешь, бегаю по элитке, по центру, по ТЦ, по ПУ, по улице, он от меня прячется, выглядывает, думает, где я, где я, где я, сейчас от меня пытается убежать. Я бегаю за ним, говорю, типа, стой, в чат, я же не буду сейчас орать ему в войс.